Всем привет, меня зовут Анастасия и это видео специально для проекта Валим из офиса. Мы уже рассматривали такой инструмент раскрутки в интернете, как сайт q -коммент. Я рассказывала, как пользоваться этим сайтом, если вы автор. А сегодня мы рассмотрим этот сайт с точки зрения заказчика. Если вы занимаетесь продвижением товаров или инфопродуктов, у вас свой интернет-магазин, или вы занимаетесь монетизацией проектов, или продвижением сайта, созданием своего бренда, или увеличением числа подписчиков, то вам необходим такой инструмент в качественной раскрутки в интернете, как и Коммент. Здесь вы можете заказать комментарии, ретвиты, лайки, репосты, просмотры своего видео или подписки на свой канал или группу ВКонтакте. Для пользования сервисом необходимо зарегистрироваться. Для пользования сервисом необходимо зарегистрироваться. Регистрация очень простая. Я уже зарегистрирована. Вхожу в свой кабинет. Переставляю бегунок со стороны автора на сторону, на сторону заказчика. И сейчас вам покажу, что можно сделать в своем личном кабинете заказчика. У меня сейчас нет ни одного проекта, но мы попробуем для примера создать проект. Вхожу в меню «Мои проекты». Самая большая кнопка «Создать проект». Выбираю тип. Комментарии, наполнение формов, репосты, лайки, ретвиты, подписчики, фолловеры и просмотры видео. Я выберу, например, комментарии. Пишу название проекта. Оставить комментарий к статье. Далее оставляю ссылку на ту страницу, в которой нужно оставить комментарий. Тематику выбираю из предложенных вариантов, например, блог. Здесь выбираю тариф. Самый дешевый тариф 275 рубля за 75 символов. Меньше сервис не даст сделать, если вы не поставите вот здесь вот эту галочку. Можно сделать надбавку автору. Можно включить премодерацию комментариев. Тогда комментарий сперва будет попадать сюда на проверку, а потом уже на ваш сайт. Можно выставить дополнительные настройки. Что должен содержать комментарий? Вопрос положи, должен быть положительным нейтральным или отзывом. Далее можно выбрать группу авторов, если у вас эти группы заранее сформированы. Можно поставить ограничения для проекта по дням недели или по часам. Сделать лимит в сутки, в час, лимит на страницу и так далее. Можно в одном проекте сделать ссылки на несколько страниц и выставить геотаргетинг, если это необходимо. Предположим, я уже а, все выставила. Вот здесь я подробно пишу задание. Например, девушки с детьми оставить комментарий, задать вопрос по теме. Нажимаю «Создать проект». Чтобы проект стал активным, мне нужно его оплатить. Для этого я либо нажимаю вот эту кнопку «Оплатить», либо а, вот этот вот пункт, где сейчас ноль. И в появившемся окошке указываю количество комментариев, которые мне необходимо. Нажимаю кнопку «Купить». Далее будет происходить следующее. Вот здесь вы увидите, сколько человек приступило к вашему заданию. Вот здесь вы увидите комментарии, которые находятся на проверке. То есть это те комментарии, которые вам нужно либо утвердить, либо отправить на доработку, либо от них отказаться. Если вы на протяжении трех суток ничего с этим не сделаете, то комментарии будут приняты автоматически. Также будут сняты деньги за эти комментарии, потому что вы сами их не проверили. В этом пункте видно, сколько заданий находится на доработке. Здесь будут отображаться те задания, то количество заданий, которые вы подтвердили. Если комментарии у вас находятся на примодерации, то вам нужно будет утвердить их два раза. Первый раз вы утверждаете Содержание. Потом они поступают на утверждение второй раз, и тогда вы их подтверждаете только после этого они появляются у вас на сайте. Здесь еще есть несколько пунктов меню. Можно приостановить, запустить проект, редактировать его, скопировать настройки перенести их в другой проект, посмотреть расходы по проекту, сформировать команду авторов и заархивировать проект. Чтобы оплатить проект, вам нужно пополнить свой счет. Это можно сделать в меню «Финансы». Минимальная сумма 10 рублей. Платить можно несколькими способами. Деньги поступают сразу. Некоторые способы подразумевают под собой комиссию. Небольшую. Интересно то, что вы можете дать одно задание, например, например оставить комментарий к статье. По факту вы из этого можете получить большое количество выгод. Например, у вас в эту статью вставлено видео. И прокомментировать, задать вопрос без просмотра этого видео просто не получится. Таким образом, вы получаете комментарий, просмотр видео, это засчитывается на YouTube. Если это видео стало интересно комментирующим человеку, он, скорее всего, подпишется на канал, хоть этого в задании нету. А также, если комментирующий окажется вашей целевой аудиторией, то он вполне может стать подписчиком вашего проекта, если у вас на сайте есть форма подписки. Получается, вы дали одно задание, по факту убили сразу несколько зайцев. На этом все о сервисе q и его возможностях для заказчика. Это было видео для проекта «Валим из офиса». Пока-пока.